Здравствуйте, уважаемые руководители и собственники бизнеса! С вами снова я, Вячеслав Богданов, тренер-практик из компании Мастер Продаж. В прошлом видеоуроке вы узнали и увидели своими глазами, как увеличить средний чек с помощью очень простой и очень действующей тренировки, которая подходит для любого отдела продаж, в том числе и вашего. В этом видеоролике я опишу характерные черты людей, которых ни в коем случае нельзя брать в команду. Это сразу поможет вам сэкономить ваше время, потраченное на обучение таких людей и поможет удержать от распада всю вашу компанию. Потому что если хотя бы один такой человек попадает в любую компанию, эта компания начинает разрушаться и распадаться. Это выглядит как яблоко, в котором сидит червяк, а дырок в яблоке не видно. Вот таким яблоком может стать ваша компания, если вы вовремя не замените такого человека. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, так как в конце есть пару важных предупреждений о таких людях и как с ними правильно обращаться. А также в конце ролика вас ждет практическая тренировка о том, как справляться в таких ситуациях. Такие люди называются антисоциальными личностями. Я постараюсь описать вам характеристики таких людей и дам вам примеры, которые будут иллюстрировать каждую характеристику. Итак, характерные черты – антисоциальной личности. Первая черта. Такой человек использует свои речи только самые широкие обобщения. Все говорят, все думают, и когда выясняешь, кто это все, оказывается, что это мнение основано на одном источнике. И мнение этого источника выдается как мнение всего общества. Для такого человека это естественно, так как для него все общество – это одно большое обобщение, и при том очень враждебное. Очень часто мы таких людей видим в разных ситуациях, но не обязательно, что человек должен иметь одну такую характеристику, он сразу становится полностью антисоциальным. Такое бывает и за нами, мы тоже иногда хвораем и такое применяем в своей жизни, но в целом как бы, конкретика это уже черта социальной личности, то есть это противоположность. А обобщать, говорить, все говорят, все думают, это черта антисоциальной личности. Вторая черта. Такой человек в основном занимается тем, что распространяет плохие новости, делает критические замечания или враждебные замечания, обесценивает и вообще оказывает подавление. Когда-то таких людей называли сплетниками, разносчиками дурных новостей или любителями посплетничать. Примечательно то, что такой человек никогда не передает никаких хороших новостей или одобрительных замечаний. Наверное, вы очень часто встречали уже таких людей, которые критикуют кого-то, враждебно как-то намеренно, нацелены против кого-то, обесценивают. Что значит обесценивают? Лишают ценности, уменьшают ценность этого человека. Например, ты не такой сильный, у тебя это не получится, ты так не сможешь, еще так либо. Это все вторая черта антисоциальной личности. Третья характеристика антисоциальной личности, она такова. Когда антисоциальная личность передает сообщения или новости, она искажает их смысл в худшую сторону. Такой человек останавливает хорошие новости, а передает только плохие, и при этом часто добавляя выдуманные подробности. Такой человек также делает вид, что он передает плохие новости, в кавычках, хотя на самом деле он же их и выдумал. Кстати, по этому поводу дам пример. Как-то однажды один руководитель уезжал, и пригласил к себе одного сотрудника, попросил и говорит ему, слушай, Иван, дело в том, что вот у нас есть такая ситуация, передай, пожалуйста, вот Феде, что Федя должен прозвонить всех своих клиентов, чтобы они вернули нам денежки, которые они нам должны, чтобы и мы смогли заплатить к концу недели налоги. Иван говорит, да, конечно, конечно, езжайте, уважаемый руководитель, все нормально. Он уезжает, Иван, у меня для тебя плохая новость. Ваш, наш руководитель решил тебя уволить. А особенно он решил из-за того, что у тебя куча долгов, и ты их не возвращаешь, вот, и твои клиенты нам не платят, и так далее. И еще нам еще надо все вот за это платить. Кстати, я тебе забыл сказать. Наш руководитель, который уехал сейчас на Майами, за наши же деньги, которые мы тут зарабатываем, там отдыхает. Это не я сказал, это он сказал. Вот так выдуманные подробности, искаженные в худшую сторону, доходят до других людей. Четвертая черта антисоциальной личности, характерная черта и одна из печальных особенностей такой личности антисоциальной, состоит в том, что она не поддается лечению или перевоспитанию. Я уверен, что вы встречали людей, которые вам говорили, что да невозможно человека сделать лучше, вообще лучше стать нельзя, э, да в школа ничему не учат, университет ничему не учат, вообще нигде ничему научиться нельзя. Вот. Лечение. Да вообще, что эти врачи могут? Да, они ничего не могут, что я к ним пойду, я могу в интернете почитать в лучшем случае. Но он, конечно, в интернете тоже не читает, вырывает зубы свои, своими же клещами. Такое тоже бывает. Не дай бог такого, но вот такое бывает. Это четвертая черта антисоциальной личности. Не поддается лечению или перевоспитанию. Пятая характеристика антисоциальной личности. В окружении такой личности мы найдем запуганных или больных родственников, знакомых и друзей, которые даже если и не стали душ действительно душевно больными, все же ведут себя ущербно, терпят неудачи и не достигают успеха. Такие люди создают неприятности другим. Очень важно, что вот именно не сами антисоциальные личности, а их окружение создают неприятности своему окружению. Ну и само собой влияет, так сказать, на, на саму антисоциальную личность. Но тоже они на нее повлиять так сильно не могут. Потому что антисоциальная личность в разы сильнее, чем вот свое окружение. Она их опускает все ниже. Знаете почему? Потому что антисоциальная личность находится на таком уровне. Что, если кто-то становится лучше, обучается, кстати, это предыдущая черта, они считают, что ну, они становятся лучше, чем они. На самом деле, когда то кто-то обучается, так и происходит. А он ощущает себя слабее. То есть, он делает все возможное, чтобы опустить этого человека ниже, чтобы этот человек ощущал себя плохо. И все окружение социальной личности чувствует себя совсем плохо. Следующая черта, шестая черта, антисоциальной личности свойственно выбирать неправильную цель. Если шина спустила из-за того, что машина наехала на гвозди, такой человек будет ругать своего спутника или выберет в качестве своей мишени что-то еще, что не было причиной этой неприятности. Если у соседей слишком громко играет музыка, он пинает кота. Я думаю, что вы такое уже видели и не один раз. Следующая, седьмая характеристика, антисоциальная личность не может завершить цикл действия. Любое действие выполняется в последовательности, согласно которому это действие начинается, продолжается столько времени, сколько требуется, и заканчивается как это было запланировано. Это называется циклом действия. Антисоциальная личность оказывается окруженной незаконченными делами. Я уверен, что вы таких людей часто встречали именно с такой характеристикой. Вот Человек начинает, что-то делает, делает, делает и не заканчивает. Снова начинает новое дело, делает, делает, делает и не заканчивает. Это одна из характеристик антисоциальной личности. Восьмая черта. Многие антисоциальные личности свободно признаются в самых страшных преступлениях, если заставить их сделать это. Но они не будут чувствовать ни малейшей ответственности за них. Их действия мало зависят или совсем не зависят от них. Просто так случилось. В кавычках. Они не способны правильно определять причину, и поэтому, в частности, они не могут чувствовать хоть какое-нибудь раскаяние или стыд. Например, если бы кто-то из вас видел, был такой серийный убийца э, в Украине, который убил там какое-то большое количество людей, и были съемки, когда э, следственные съемки, когда его вывозили на территорию, где он убивал людей, закапывал, и он показывал, где это было. И он спокойно показывал там и похоронил двоих, тут я закопал троих, тут одного и так далее. Вот это восьмая черта. Они могут быть очень страшные, могут быть не очень страшные, для каждого по-своему. Вот это и есть та самая восьмая черта. Девятая черта. Антисоциальная личность поддерживает только разрушительные группы. Она яростно выступает против любых созидательных или направленных на улучшение групп и нападает на них. Например, если вы создадите группу, которая будет нацелена на то, чтобы убивать людей, или грабить людей, или делать плохо людям, она будет поддерживать эту группу. Если вы создадите группу, которая будет направлена на то, чтобы проводить ликбез с детям, либо какие-то антинаркотические лекции, им это будет не нравиться. Вот это девятая черта. Десятая характеристика – антисоциальная личность. Личности такого типа одобряют только разрушительные действия и борются против созидательных или полезных действий или видов деятельности. Люди искусства особенно часто притягивают к себе антисоциальных личностей, как магнитом, которые видят в искусстве этих людей что-то такое, что должно быть уничтожено. И под видом друзей, в кавычках, они скрытно пытаются это сделать. У меня был один студент, который... Человек искусства, он строит, он рисует, ну и многие другие красивые вещи делают. И он, когда прочитал и узнал эту характеристику, он сказал, да, теперь я понял, почему в моей жизни были такие люди, почему я их так притягивал. Вот так бывает. Вот это и есть та самая десятая характеристика. Осталось еще две. Одиннадцатая черта. Помощь другим это деятельность, которая доводит антисоциальную личность чуть ли не до бешенства. Однако тем видом деятельности, которые под видом помощи несут разрушения, оказывается всяческая поддержка. У меня есть один реальный пример. В одной из стран открылся фонд, собственником которого является один очень известный бизнесмен, который имеет сеть фармацевтических компаний всей Европе, который продает фармацевтику, в том числе и антидепрессанты, которые э, являются наркотиками с мывальной дозой. И вот он поставил, сделал такое правило в этой стране, что э, в э, учебных заведениях должны быть психологи. Психологи не могут выписывать э, лекарства, но они придумали такую болезнь, которая называется гиперактивность для детей. Очень подвижные дети оказались больными для нас, оказывается, вот. И э, э, так как они с ними справляться уже не могут, они отправляли их к психиатрам. Психиатры им выписывали антидепрессанты. Кстати, это, э, этот фонд помогал, помогал и продолжает помогать школам и другим заведениям учебным. Покупают им компьютеры, мебель, все остальное. Но под видом помощи у них такое, такое правило есть, что должен быть психолог и после этого психиатр, который прописывает антидепрессанты. Конечно, это нигде не написано. Конечно. Но это видно. Мы все это видим. Это и есть одиннадцатая черта. Под видом помощи приносит разрушение. Вроде помогает. И последняя, двенадцатая характеристика антисоциальной личности. У антисоциальной личности плохое чувство собственности. И она полагает, что идея о том, что-то что, что -то кому-то принадлежит, это трюк, придуманный для того, чтобы дурачить людей. На самом деле никому ничего не принадлежит. Да, если мы посмотрим немного ранее, во время Советского Союза кто-то ходил там, не знаю, в поле и нарывал себе, собирал себе кукурузу, приносил домой, она же никому принадлежит. Это же просто колхозно. Ну что-то типа этого, вот так это выглядит. 12-я характеристика антисоциальной личности – плохое чувство собственности. Может быть, кто-то заметил, что кто-то подворовывает с работы, приносит что-то, это плохое чувство собственности. Вот и все. Эта информация взята из работы американского ученого Рона Хаббарда. Теперь несколько очень важных примечаний. Если вы смогли увидеть в себе хоть какие-то из вышеописанных черт, знайте, вы не являетесь антисоциальной личностью. Антисоциальные личности не могут увидеть в себе ни одной из вышеперечисленных характеристик. Радуйтесь. Другое предупреждение. Нельзя судить о человеке только по его плохим качествам. Еще есть характеристики социальных личностей, которые являются полной противоположностью антисоциальным. То есть надо сравнить как положительные, так и отрицательные черты человека. Если положительных больше половины, то это социальная личность. Больше половины, помните, их всего 12. 7 и более. А если отрицательных черт больше половины, то это антисоциальная личность. И сейчас я вам покажу, как справляться с такими людьми. Но если все-таки можете сразу остановить общение с этими людьми и исключить их из своего круга, то поверьте, лучше это сделать прямо сейчас. Итак, у меня есть помощник наш Дмитрий, он э, сейчас поможет мне. Он будет говорить то, что чаще всего говорят антисоциальные личности своему окружению. А я вам буду показывать, как в духе хорошей дороги, хорошая погода останавливать это. Просто давать подтверждение. Спокойно, не напрягаясь, без какого-то дискомфорта. Теперь небольшая тренировка. Как это делается? Внимательно смотрим. Пожалуйста, Дмитрий. О, Вячеслав, какой у тебя галстук. Спасибо, что сказал. Кстати, он тебе не очень идиот, он будет другому, наверное, бы как бы другого лучше. Ясно? О, Вячеслав, я смотрю, ты недавно постригся. М -м, ничего себе. Да, ну вот этот мастер тебе вот не достриг, вот чуть-чуть торчит. Понятно. Какая у тебя рубашка? Ну, такая светлая, интересная. Только тут вот немного помята она. Понятно. Я слушал, ты хочешь расти по карьерной лестнице. Знаешь, не лезь туда. Не надо, это не твое. Не рекомендую. Спасибо, что сказал. Я слышал, ты новую машину взял себе. Ну, я знаю, это марка машины, она, ну, полгода прослужит. Лучше бы не правда бы я. Понятно. Вот, наверное, вы уже заметили, что у Дмитрия все меньше и меньше появлялось желание продолжать это общение, потому что я его останавливал. Вы заметили, в духе хорошей дороги, хорошей погоды, я не дрался с ним, не говорил, что ты сам такой. Знаете почему? Потому что это, когда ты на это реагируешь, это подливает масло в огонь и просто ухудшает ситуацию. Вот так нужно справляться в духе хорошей дороги, хорошей погоды с э, нехорошими людьми, либо, либо со всеми антисоциальными личностями. И если, например, вам нужно уволить такого человека, то с ним также нужно в спокойной ситуации. Конечно, он будет критиковать, конечно, он будет наезжать, да, конечно, он будет что-то плохое говорить. Но вам нужно уметь это делать. Теперь я уволю Дмитрия. В духе хорошей дороги, хорошая погода он попытается с этим посопротивляться. И я покажу, как с этим справиться вам, руководителям. Внимательно смотрите. Дмитрий, э, ты знаешь, я считаю, что э, ну, нам нельзя дальше вместе работать. Я хочу, чтобы ты ушел из нашей компании и больше с нами не работал. Угу. Ясно. Как тебе эта идея? А почему? Ну, вот у нас есть такая идея, что есть смысл тебя уволить. Тебе это нравится? Нет, а что я такого сделал? По какой причине? Ну, мы так решили, хотим, хотим тебя уволить. Вот и все. У нас есть такая идея. Плюс показатели, которые мы видели, они не совсем подходящие для того поста, на котором ты находишься. Хорошо, я понял. Ясно. До свидания. До свидания. Пока. Вот примерно так нужно справляться. Вот э, Дмитрий был добрым, конечно, напарником, и он не показал все плохие черты, которые могли бы быть у антисоциальной личности, но в целом он справился с этой ситуацией, вы заметили, что человеку ну, не хотелось больше ничего говорить, потому что это останавливает. Вот хорошее подтверждение в духе хорошей дороги, хорошая погода. Вот примерно так выполняется тренировка. Кстати, для тех руководителей, кто хочет узнать о своих сотрудниках чуть-чуть больше, или вообще намного больше, в компании «Мастер продаж» есть специальное тестирование которая сэкономит кучу ваших денег и времени, а также приведет в очень, к очень ценным и полезным изменениям в вашей компании. Очень рекомендую. Запишитесь на тестирование своих сотрудников по ссылке под этим роликом и получите подробный отчет о состоянии каждого сотрудника, которого мы протестируем. Подведем итоги. В этом ролике я описал характерные черты людей, которых ни в коем случае нельзя брать в команду. Это сразу поможет вам сэкономить ваше время, потраченное в обучение таких людей, и поможет удержать от распада всю вашу компанию. Завтра, в следующем видеоуроке, вы узнаете и потренируете, как научить продавца видеть пользу для клиента в своем товаре или услуге, а не рассказывать только о свойствах своего товара.